Здравствуйте! Сегодня мы находимся возле сервисного центра компании Reflame и у вас будет уникальная возможность узнать больше о компании Reflame, увидеть собственными глазами и оценить, что такое Reflame на рынке Беларуси. И сейчас мы с вами находимся возле главного стенда, где вы видите кубки и награды, которые компания Reflame получила за качественную, эффективную работу на рынке. И хочу обратить ваше внимание на самую главную награду. В 2012 году компания Reflame ⁇ Лучший предприниматель года за создание рабочих мест ⁇ награждена главой государства. Компания «Рифлем» – бренд года в различных потребительских номинациях. Это парфюмерия и косметика – это лучший выбор наших потребителей. Это европейский бренд. Компания «Рифлем» – это не только производитель высококлассной косметической продукции. Это еще возможность для людей строить собственный бизнес и зарабатывать деньги. И именно те люди, которые хотят строить бизнес и зарабатывать деньги с компанией Reflame, для них созданы вот такие веб-комнаты и столики для работы. А вот этот тестинг-стенд отметит по достоинству любая женщина. На ней профессиональный консультант поможет подобрать любое средство из декоративной косметики и сделать вас лучше. За моей спиной в зале проходит презентация, на которой люди получают информацию от лидеров о компании, о продукции и о возможностях дополнительного дохода. Любое солидное предприятие имеет свою доску почета. Именно благодаря этим людям, по Reflame знают, именно благодаря этим людям Reflame бренд. И любая женщина, которая хочет выглядеть достойно не только сегодня, но и завтра, и через 5-10 лет может прийти к нам для того, чтобы получить профессиональную консультацию, как правильно ухаживать за собой, какие средства и лучше подходят. Именно поэтому мы сейчас с вами в мастер-классе, где профессионал-визажист делает мейкап для своей модели. В компанию «Рифлэйм» приходят разные женщины. И не только те, которые хотят хорошо выглядеть. Давайте узнаем, что же хотят наши женщины. Бренза Рефэн отличные кисти для макияжа, тональных основ, отличные хайлайтеры, а, также пудрочки и тени. Я очень рада на самом деле. Мне очень удобно и комфортно с ними работать. В компанию я пришла. Чтобы иметь дополнительный доход сначала. Но первое, что я сделала, я оформила подписку на продукцию Wellness. И с удовольствием ей пользуюсь. Я очень довольна всеми сериями по уходу за кожей лица, особенно серией Экологен. Это чудесная серия, поэтому призываю вас покупайте. Эта косметика я пользуюсь уже давно. Она мне очень нравится. И особенно серия по уходу за телом, а также серия для волос. Косметика Арифлэм я пользуюсь уже достаточно давно, больше пяти лет. Мне она очень нравится и получает достаточно большое удовольствие. А вообще в Арифлэм я пришла для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И вас тоже приглашаю. Твои мечты. Наше вдохновение, говорит компания, как хорошо, что у человека есть мечты. Давайте будем мечтать вместе с компанией «Реплейм».